Я пять лет уже знакома с Адвайтой. Mm -hmm. и вот в течение пяти лет, вот первая книга, это была Саргадата Махараджи, через которую я познакомилась с Адвайтой. вот, и пять лет как бы одновременно была отработка кармических отношений и одновременно вот чтение литературы, и я слушала сатсанги. Ну, очень много. И саламаты, и всех, в общем, всех переслушала. И в это время как бы я уже понимала, что это эго отождествляется, то есть это интеллект, на интеллектуальном уровне все было. Затем э, я пошла на сатсанг Артура Сеты, и там, вот, э, при разговоре с ним, э, как бы, произошло вот это пробуждение от личности. Я как бы увидела, что Мое представление о себе просто изменилось, произошла радикаль... радикальная трансформация моей жизни и представления о себе. Что вот я до, до всего, как бы до... до мыслей даже, до слов просто вот. И самоидентификация вообще как бы совсем другая была. Вот. Но это длилось где-то пару дней, 4-5 дней, и все. Потом это как бы схлопнулось, и все, интересы доигрывались, так сказать. Вот. я про это забыла, но одновременно я читала там дальше литературу, вот эту несаргадату Махараджи, и слушала сатсанги. Потом, в этом году, вот когда начался карантин, этот год, как бы с сентября месяца, ой, с августа месяца, вот он был тяжелым, так сказать, эмоционально. И я чувствовала вот эту тюрьму. тюрьму Игры в личности, вообще тюрьма того, что вот, э, приходится кривляться просто везде, и даже в себе не находишь вот этой полноты. Вот. И я начала как бы просто захотелось медитировать, просто не для того, чтобы, э, так сказать, просветлиться. Вот, а просто вот было желание вот прям намеренное такое, ну, такое серьезное намерение было. И я начала медитировать, у меня начались темные медитации во время карантина, это вот каждый день по 6 часов, иногда по 8 часов, то есть прям такие, как в жесткие рамки поставила Сво, свой, свои как бы желания и свой ум, ну это просто так происходило. Вот, и были всякие глубокие разные состояния, концентрация ума и внимания, вот то, что вот я хотела, вот, вот это было. Затем вот состояния такие были разные, как бы я не придаю им значения, но самое главное то, что я когда сидела, последней медитация, да, а предпоследняя медитация было, так сказать, я считаю, что это обнуление. Почему? Потому что уже мысли накатывали на то, что сам, сам ум, он уже не верил всему, что вообще не верил ни одной концепции, даже не верил тому, что существует день и ночь, и существует будущее и прошлое, существует я, существует вообще Адвайта, знания, все вот просто, я, я перестала всему верить. Даже на, в сатсан я просто все вот отключилась, так сказать, это было прямо со слезами. И там произошло то, что я как будто как новорожденная, я не знаю, как меня зовут, и я, я так, типа, ну у меня нету ни родителей, никого, я вообще, ну вот не было вообще, вот, память, так сказать, память отключилась на время, вот. А потом память вернулась, мысли вернулись. Это вот предпоследний, последняя медитация. Я сидела просто. Я, ну, сказала себе все забудь, ничего не существует. Вот прямо это прям было такое намерение, не такое вот как обычно. А вот просто все забудь и просто будь в тишине, вот. И вот вот это и произошло, что обнаружить обнаруживать никого. В этом был у меня хохот просто, что вот кого я искала, ну, нету того, кого ты ищешь. И, и вот это ум уже начинает, и я вижу, что ум уже начинает как бы удивляться, и я так раз, так происходило, или это желание, или что, все замолкаем, дальше сижу, смотрю, то есть дальше сижу, как бы, сидела дальше в темной медитации, продолжала, и... Просто я не чувствовала границ вообще, что вот тело и вот что я вот на самом деле не тело и вообще как бы меня нету, как вот, я даже не знаю, как это объяснить, но я вот начала понимать не интеллектуально, а то, что говорят все мастера, что ты пространство и даже больше, чем это пространство, просто вот. Просто вот нету границ, просто вот, вот, вот я не знаю, как это сознание, так сказать. И то это даже слова это ограничивает. Это. Вот, потом пустота. Сначала я говорила себе «я пустота», ну, я, я ощущала себя пустотой, но потом я начала идти в источник вот этого «я», кто говорит, что я пустота. И вот это «я», оно, так сказать, растворилось, и осталась просто вот эта вот пустотность. Вот это ничто, и вот я поняла, что это ничто, это это вот ничто, и это одновременно все, что вот как бы есть и одновременно нет, и это нет означает есть, все равно нет, ну это вот просто, я не знаю, как это объяснить даже, вот вот вот такое было, и полностью я поняла, я когда вышла из медитации. Все оставалось как обычно, да, вот квартиры и так далее, но было ощущение, что все это игрушечное. Вот то, что я вижу, стол, стулья, все это как будто игрушечное, а потом что все во мне. Просто вот все во мне, весь город этот, и город какой-то как будто кукольный город. Ну, есть же такие городишки mm -hmm. для кукол. Все это такое кукольное, такое вот, и оно такое во мне, как будто это все я, и, вот, и что вот все это такое нереальное просто, это просто как бы просто нереальное, вот я чувствовала вот это, что вот, и сейчас это возникает, что вот все во мне вот просто, и вот нету, и вот даже возникло, что и я одна, нету никого кроме меня, но не как я одна конкретный человек, а вот mm -hmm. просто одна, и одновременно везде, и нету места там, где меня нету, ну, это просто такое существование, и вот я почувствовала вот это вот, что вот единое такое, то, что и говорят, и мастера, я вот это вот просто вот на себе пережила, и сейчас, когда я разговариваю с людьми, если я настраиваюсь, да, и… Как бы ну, начинаю вот просто не слушать, ну, я уже вижу, что вот это вот какой-то муляж, а за этим муляжом вот это вот, вот это все вот, пространство вот это. И вот смотрю на глаза, и когда даже на фотографии просто смотрела, я смотрела на фотографии, и через эти глаза я не видела чужого, я не видела другого, я видела, что смотрит, смотрит как бы я через эти глаза на меня же вот вот это вот то что вот даже когда я на ваши соцанги слушала я вот так вот смотрела на ваши глаза как будто это я смотрю они а вы вот вот такое даже но сейчас уже я перестала медитировать просто ну я не знаю желаний нету и не знаю даже я понимаю что кто медитирует да ну может как Просто как происходящность просто медитировать, но не как делатель. Вот мысли сейчас вот происходят от тайки ума, но я их вижу. Я вижу, что ум как бы хочет, ну не то, что хочет, он тонко уводит в то, что это я, как дальше проигрывать игру, что вот отношения да, с родителями, с бывшим молодым человеком и так далее но есть такое живое знание, что это само сознание, это все я, которое все делала просто вот, не они делали, потому что их не существует, это просто вот как муляж. а вот это просто я все делала, это все я как бы и то, что вот говорят мастера, что вот ты зеркало и это отражение тебя, это реально так, вот это реально так, вот Сейчас вот меня беспокоит то, что... Я понимаю, что это беспокоит, как бы просто происходит вот это беспокойство, и какое-то отождествление все равно есть, потому что я знаю, что искренность и честность самим собой — это самое важное. И вот то, что вот порой я вижу, как ум хочет ну, отойти от этого и придумать себе название, что я просветленная, но я поняла, что просветления нет, и всегда было и есть. Я теперь поняла, что просветление хочет ум, а этого никогда не будет. Вот. И теперь вот сейчас вот возникает, я понимаю, что игра продолжается, но я немножечко как бы так сказать, происходит, ну, как бы я мечусь от отождествления до присутствия, от отождествления до присутствия. И вот, вот это вот, оно как бы и, ну, сначала беспокоит, а потом я понимаю, что оно так происходит, а потом опять беспокоит. Но вот эти вот, как будто вот нереализованность вот этого желания и мыслей, оно опять меня приводит к тому, чтобы вот просто обратиться вот к вам, ну, потому что я уже наслушалась сатсангов, я уже почитала литературу уже, и как бы я поняла, что, как бы наверное, мне нужен разговор, вот, живой разговор с самим собой, так сказать, ой, самой собой, вот. И вот у меня вот вопросы, я вот как бы составила их даже, не знаю, вот начать, наверное, Да, да. Вот. В общем, у меня, я так поняла, что вот привычки, вот эти ума, они остаются как вот, например, я, я пойду в магазин, я сделаю это, хотя я понимаю, что нету того «я», просто это ум, ну, как бы это говорится. Вот эти, это привычка или же привычка ума, или же это все таки уже отождествление? это просто привычка, ты можешь заменить своим именем. Как тебя зовут? Карла. Карла. А, то есть, Карла идет в магазин, угу. вот, то есть, вот это я, ну, просто замени, и, и смотрение, потому что на самом деле уже распознавание, все случилось, есть, там бывает инерция а, такая, угу. это просто, ну, привычка наша, потому что, ну, все, у нас там сразу я, ты, он, они, а, оно, а, а просто да, да, в да, третьем да. лице поисследуй, поназывай, то есть Карла пошла в магазин, она захочет кушать и так далее и тому подобное. Угу. Да, я так пробовала, но я подумала, если это, ну не то, что подумала, я как бы свидетельствую такое игры ума что ли, типа, это тоже ум так испытается. Это да, то есть, смотри, все внимание на самоосознавание, да, то есть уже же опыт этот произошел, оно действительно как бы выплывает, ищет какую-то лазейку, и ты же сама, ты же сама условно, ну, якобы там проверяешь опять, видишь? То есть он выскакивает через эту тему, ну, якобы проверить. И вроде как нужна нужно подтверждение через кого-то якобы другого, но ведь есть да, распознавание. Да, да. И, mm -hmm. как, и когда это видится, ну это же смешно, ну, ну все. То есть с этим не бороться, ты идешь и в это открыто, и, и смотришь, как эта игра вообще разыгрывается. Понятно. Потом то, что вот я знаю, что. Когда вот было вот чистое вот это осознавание, вот когда я уже вошла, ну не вошла в это, а когда это произошло, так сказать, пойти то некому, тогда не было оценок ни к чему, а сейчас появляются оценки, но это в мыслях, но нет к ним отношения. Например, мысль такая красиво, прикольно, но она как бы, знаете, как вот загорает и затухает, загорает и затухает, но не продолжается. То есть это как, я так поняла, что это таки нормально, как бы это происходит и все. Да, это просто все происходит, э, уже распознана природа явлений. Видишь, возникла, растворилось само, возникло, растворилось. Он там, ну, вроде как, описал и тут же да. уже себя распознают, что описал. Он уже не может э, действительно конкретно сказать, что это я делаю. Все. Mm -hmm. Поэтому, а тут оно, знаешь,. Уже легкость такая, ну, возникла, растворилась, возникла, не растворилась, ничего такого. И вот, и вот еще вот вопрос у меня, то, что вот у меня как бы ну, были, и есть чувства к бывшему молодому человеку, да, и эти чувства, я так поняла, что это не прожитые чувства, которые все равно, они приходят, так как не я, я поняла, что не я выбираю чувства, но все дано. И они просто возникают, и происходит реальное уже отождествление. То есть э -э, сви ну, я свидетельствую, что вот происходит отождествление, вот начинается вот эта игра, но игра не как обвинителя. Я поняла, что обвинять-то некого вообще как бы э -э, не с чувством обвинения, а с чувством просто э -э, как будто возникает такой диалог внутри. Думание переходит в диалог такое, что как будто я с ним разговариваю вот, как будто это что-то непрожитое Что вот Просто заставляет, не заставляет А просто внимание уходит туда Я понимаю, что когда внимание возвращается Опять в присутствие Я понимаю, что не я Даже не я включаю это вот, Не я как бы делаю выбор Внимание туда Или внимание сюда То есть это происходит, но вот это как бы возникает из-за этого конфликт. Типа, ну, поч... ну не то, что почему, оно происходит, да. Ну неужели как бы может знание, вот это живое знание, оно как бы уже не то, чтобы... Оно есть, но оно не такое вот, наверное, постоянное, что ли, вот как-то вот, вот так вот. Самая основная ловушка в том, что ты считаешь, что это не постоянное, оно всегда, оно постоянное. Но вот это, а, мир вот этих явлений, он изменчив. Видишь, приходит, уходит. Действительно, да. а, это все раскрывается, и мы не выбираем что-либо чувствовать, просто происходит чувствование. То есть угу. чувствование возникает, оно исчезает, а, но чистое вот это свидетельствование, да, оно всегда есть им. Поэтому и если сейчас это приходит, значит еще там действительно не, не доигралось, надо просто смело открыться и доиграться в этом. Просто. Потому что ты уже знаешь, что это, что это игра, что это играется. Просто возможно встретиться, поговорить и, и там э, в процессе разговора раскроется нечто еще более глубинное. Вот, потому что в, вот это вот, оно, это процесс. Нет такого, что в какую-то статику ты придешь. и все. То есть это вот оно живое, это живость. Поэтому могут возникнуть чувства какие-то, они растворятся, м может возникнуть какая-то эмоция, она растворится, она просто тебя уже не затрагивает, она словно на периферии. То есть, э, возможно, здесь где-то в глубине э, сидит ну, искренний интерес просто пообщаться с этим человеком уже из-за такого распознавания. Но очень тонкое может быть такое, знаешь, еще вибрировать э, ну, какое-то мнение об этом. Поэтому э, импульс приходит, свидетельствуешь и позволяешь вот этому происходить, потому что здесь очень тонко уже... Э, может откуда-нибудь лазеечку найти и именно что какое-то еще мнение где-то или важность чего-то сидит оно выплевывается и если <связывается> это видится значит там действительно ну как бы есть некая важность возможно может быть ты отрицаешь что какие-то отношения сейчас но ну, не имеет смысла потому что потом возвращаешься ты открываешься всему <связывается> И классно играется вот это вот Многообразием форм <laughs> То есть, да, uh -huh. вот эта одиность Она играется многообразием форм И вот эта вкуснота начинает проявляться И, и вот этот а, живой интерес возникает uh -huh. Поэтому тут а, очень вот, тонкая грань Можно, ну, что типа вот просто Как бы в отдаленности Этого ни, ничего не, не может происходить Но оно происходит Естественно uh -huh. происходит ну вот, я вот думала об этом, но я как бы свидетельствовала то, что, типа, кому это надо, типа, ну все уже есть живить. и вот, вот эту тонкую грань, ну, не, не то, что вот, вот эту тонкость я как бы не, не замечаю, вот, что кому это надо, хотя желания есть, но желания они, как бы их, не то, чтобы ум может их отрицать, типа, это больно, это страшно, туда не надо идти, как бы то есть он уже прячется и я вижу что он прячется за за как бы так сказать опять за удовольствием боясь боли и это как бы я вижу что это бесконечная игра но кто я в этом всем и когда даже приходят э, слезы какие-то э, у меня не получается искренне страдать как я делала это раньше вот просто не получается вот Слезы текут, но ну, чуть-чуть. Но не получается просто так страдать, как я раньше страдала, там быть жертвой. Вот я, я вот это не понимаю. Или это тоже? Ну уже бы, не получится. Не получается. Mm -hmm. Или это наблю... как бы типа ум наблюдает, или что? Вот просто не получается. Просто не получается, это же все, ну, классно, не получается уже страдать. Зачем? Эта жесткая привычка пострадать, пожертвить, она обнулена, он там по инерции. И смотри, если ты внимательно к физиологии, то есть вот эти такие тонкие сигналы тяжести, это говорит о том, что ну, ты как будто, знаешь, хочешь вот это одеяло ну, как бы натянуть да, как на себя, но оно уже не натягивается. Поэтому здесь uh -huh. вот э, раскрытие искренности, и ты uh -huh. э, как чувствуешь, так начинаешь э, говорить. Ну, даже не то, что ты. Просто говорение происходит, и ты не мешаешь этому говорению происходить. То uh -huh. есть желание возникло, растворилось, тебя в этом желании уже нет. Просто здесь uh -huh. вот... Э, главное не, не, не впасть в отрицание э, вот этого. То есть оно имеет место быть, это грань тонкая. Ты... Очень хорошее распознавание случилось, все. Но здесь ведь это все как бы в тебе. С одной стороны, это не ты, но это в тебе. А раз в тебе, да. значит и ты, можно так сказать, да. понимаешь как? Да. И поэтому, возможно, может быть более концентрированная какая-то боль прочувствуется, либо радость более какая-то концентрированная будет, ну так чувствоваться. Но уже не э, говоришь что это я чувствую что это мои mm -hmm. чувства и поэтому это очень быстро оно вот случилось хоп и сразу растворилось случилось и растворилось вот mm -hmm. то есть вот здесь э, не еще может система довыплевывать какие-то скрытые такие глубочайшие идеи по поводу отношений там я не знаю денег, творчества, еще чего-то в этой игре это все имеет место быть просто тогда ну пусть в этой игре все играется красиво угу. У меня еще вот возникает что например вот вчера да а, вчера а нет позавчера. Я шла в магазин, и опять, как бы, опять вот это вот, я как будто в кресле, и вот раз, вот вот так вот произошло, и вижу вот э, просто вот деревья, вот это все это как, как, как реально, как 3D-фильм просто, и как будто я в кресле, ну, вот это в кресле сидишь, как и рассказывают, но я так поняла, что оно... Ой, секундочку, сейчас отключу Ага. И вот я поняла, что это как бы э, просто ум, он всегда думает, что так должно быть постоянно, но он хочет, как бы, в какой-то идеальности просто там сидеть и, и усесться. Но я так поняла, что э, то есть ты в игре, и внимание оно все равно в личность возвращается, хочешь не хочешь, потому что как бы ну, дальше все продолжается. Здесь внимательно, да? здесь вот. Сейчас э, в этой данности, да, что тебе необходимо быть внимательной на то, как происходит говорение, потому что через это говорение очень тонко идет засыпание, потому что символы одни. Не ты да, в да, игре. Да. Вот тут угу. внимательность к этому распознаванию. Игра играется. И... Э, оно снится, во, во сне вообще Проблем нет, личность может возникнуть Ты можешь прям осознанно играть В личность, ты можешь прям как-то Но у тебя не, Уже какой-то злости И агрессии к этому вообще не будет возникать Ты это все, ну как-то это все Любовью пропитано, даже если ты можешь Там как-то серьезно сказать Либо даже mm -hmm. там, да И это уже, ну и, это По-другому все это ощущается Ты можешь там Как хорошая актриса как зная, что ты актриса, проигрывается любая роль через вот это знание. Даже не то, что ты ее проигрываешь, вот это, а вот эта роль, она проигрывается. И уже ну, вот эта вся идея, что якобы <coughs> я могу заснуть или что-то потерять, будь внимательна к таким а, вообще Ой. символам, когда это начинает провозглашаться. Здесь осознавать... Ну, как ты можешь что-то потерять, когда вообще ничего, ничего нам, ну, по сути, не принадлежит? И это вот оно раскрыто, это за это захватиться никак невозможно, понимаешь? А ум еще так, хоп, и вот у него вот эта вот тема, что я могу это потерять, он хочет все равно там ухватиться да, за, да, очень тонко да, за да, этот. Да. И вот это вот, и это уже смешно, он уже, знаешь, во всей светимости это ярко видится, если ты от этого не бежишь, если ты это видишь, ты, то есть, как бы, вот оно, смотрение, э, он действительно как ребенок и он такой, оп, и сразу, ну. Да, да, да, я это, да, замечала, да, да, да, да, да, И вот еще вот у меня, ну, немножко непонят, непонятная, непонятная ситуация, что Обычно, когда я слушала сацанги, например, Артур Асид, он всегда говорил, да, что вот тебе хочется все время молчать, быть в тишине и так далее. Но когда я это ну, просто пережила и так далее, да, поначалу как бы интерес к мыслям пропадал, так же, как и сейчас, то есть они возникают и уходят. Но я поняла, что вот есть еще интерес, например, посмотреть фильм и так далее. То есть или же это мой ум убегает от тишины, или это просто интерес. Это просто интересный. Или там должно быть просто молчание постоянное. Нет, вот здесь ловушка. Ты уже вот в этом, ты все время ощущаешь, же. это же пережило с безмолвие. То есть вот эти все звуки, они ощущаются на фоне тишины. Просто это тоже там, знаешь, идея, что... Все только безмолвие, ни одна мысль не пришла <связать> и все. <связать> вот это наоборот классно же с всеми этими, инструмен... э, всеми этими инструментами в этой игре э, ну, пользоваться. <связать> Фильм а хочется посмотреть, мороженку поесть, погулять, пообщаться. То есть это не значит, что ты все как бы села там и <связать> только в безмолвии. Вот это уже будет игра. Это уже ум да, зацепится, это... ага. и он будет вот это начинать проигрывать. Нет, просто же уже распознавание явное есть. И же все это прям глубина, понимаешь, mm -hmm. переж... пережилось это. Да, вот теперь вы подтвердили моё вот то, что вот то, что я как бы сама к этому ну, тоже так думаю. Типа если я сейчас буду просто тупо молчать и, и так далее, значит включится делатель опять. Ну, да, вот, делатель вот, ну игру... да, делатель будет игру ну, Сильнее Да, делатель будет как бы играть в игру молчания. И вот да. здесь внимательно будь. То есть как возникает тяжесть, значит, очень тонко включился, ну, он вот так очень тонко включился. Все. И, и распознавание есть, просто не обращаешь на это внимания, просто, о, зам, ну, как бы заметилось. И, и когда оно заметилось, оно сразу обнулилось. То есть с этим ничего не надо делать. И все, раскрыто всему. Вот здесь вот еще раз, да, не нужно играть в это безмолвие, в это молчание, в какое-то. То есть ты уже, говорение происходит в самом безмолвии, понимаешь? Да, да, да. да. да. А вот и ну, последнее такое вот, что вот когда вот э, разговариваешь с человеком, да, вот я разговариваю с человеком, э, ну, я как бы, у меня нету такого, что я вот одновременно вот, вот так вот, как бы на такой дистанции и смотрю на то, как происходит говорение просто. но ну, идет вовлечение в процесс и все, как бы. Я насчет этого не парюсь, так сказать, но э, и парюсь одновременно, что вот э, эта игра, в которой, то есть не париться от того, что, Происходит какое-то отождествление с, э, с этим процессом. То есть ты в этом процессе, а потом ты раз, хоп, и как бы, ну, нету отношения к этому процессу, все прошло и уехало. Как бы. Тут внимательно это... будь, смотри, то есть в этот момент ты самим процессом становишься. Ум неправильно угу. распознают все, это вообще отличное явление. Сам процесс, вообще нет никого, даже вот этого одного, вот этой одинности, угу. ничего нет, просто процесс. Это угу. как вот, знаешь, река течется, да, течение течется. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. и по этому поводу вообще ну как бы не парься, не пытайся там сделать, что нужно отодвинуться или там со стороны <laughs> сейчас <laughs> на это смотреть <laughs> это имело место <laughs> быть для того, чтобы увидеть, распознать, как вообще а тут все, процесс ничего же, никакой прокладки вообще не осталось <laughs> mm -hmm. понятно и, и, и, и, и вроде так все вот вот, вот это вот беспокойство все равно возникает, что вот какое-то вот... Все равно есть какое-то... Не то что отождествление. Ну да, вот типа мысли, они приходят-уходят, но происходит думание. И вот это думание, оно, я так поняла, оно все равно будет, да? Ну не то, что будет, это как бы... Это, это так нормальный сказать, процесс... Процесс мироздания такой вот. Mm -hmm думание, а потом раз, и переключение, то есть, как бы, ну, не... хотя я знаю, что я не парюсь, что происходит думание, потому что я знаю, что я уже есть, как бы, ну, страха такого нету, вот. а потом опять страх возникает, а потом я возвращаюсь к себе, ну, типа, ну, чего бояться-то, кого бояться? Тут, и... когда возникает вот эта идея думания, да, просто mm -hmm. смотришь, и она сразу исчезает, думание, mm -hmm. ну вот что вот, ну думание пошло, и ты такая идет смотрение, где, а где это думание, куда оно пошло, откуда, да? ну то есть и еще раз в этой проявленности, в этой игре все на своем месте, просто уже самое главное, что распознавание случилось Сейчас uh -huh. оно интегрируется, не ведись на вот эту саму идею, что тебя шатает. Шатать-то некого. Uh -huh. Видишь, он тебе как подкладывает. Меня шатает, то есть будь внимательна, вот именно, когда провозглашается, опять-таки, я там чувствую, я в игре, вот к этим моментам. Uh -huh. Меня шатает, то есть тут сразу, кого шатает, кто в игре? <laughs> uh -huh. Поняла. А потом еще, как бы, ну не то чтобы привычное вот это. Вот я себе говорила, кого шатает, да? Я, я уже поняла, что это даже тоже мой отзывоч. Конечно! И потом я раз, я просто, я просто начинаю молчать и встк, как бы, типа, ну что вот, ну, истина просто в том, что без вот этих вот придумок, задумок и так далее, иначе я вижу, что процесс пойдет дальше, и вот все как бы произойдет вот это дальше, кто кого, что, и вот это это уже как бы начинается. Ну начинается... да, погруженность, ментальное болото да. такое. Mm -hmm. Но это уже ярко видится уже. Да, видится. Вот. Ну, спасибо вам большое вот видите вот у меня вот привычка говорить вам хотя есть знание что нету вам меня там и так далее но вот эта привычка она так я поняла остается ну да оно говорится тут же ну как какое-то общение происходит просто тебя уже в этом нет тебя в этом нет Естественно, ты, ты же сама с собой, это же прикольно, спасибо вам. Вам тоже спасибо. У меня было поначалу смех над личностью, над всем этим, да, но сейчас у меня нет такого смеха, как вот, типа, раньше, да, типа, кто над кем и так далее, вот просто вот, ну... Оно пропадает поначалу, да, смешно выходит, потому что через слезы, через смех еще происходит самоочищение системы, то есть это такой процесс, когда обнуляются вот эти нейронные связи, оно выходит, да, все. И очень тонкая вот эта там доминация еще может быть, даже над самой собой же ум там хохочет. Это что же доминация? Он над самим собой там начинает хохотать. Все. Оно имеет место быть, и вот этот искренний смех, оно может возникать, может не возникать, иногда, может быть, вообще хочется прям, ну, и не, не хочется не ни говорить ничего. То есть ты настолько уже э в доверии ко всему этому, тебе внешний мастер уже все не нужен. Mm -hmm. То есть уже все, вот оно, сияние сияет. Поэтому тут... Иногда могут слезы пойти. И если ты, например, можешь поисследовать и посмотреть, то есть интерес, если возникает, когда ты выдавливаешь и ты так начинаешь, да, либо когда mm -hmm. они просто, ну вот просто идут, это как явление, и там mm -hmm. нет того, кто бы вот, ну, имитировал, то есть э, вот это, и это очень ярко распознается. Mm -hmm также вот как ты говоришь пострадать-то не получается как бы ты из себя да. не выжимала там да. не кривилась Все, она уже не страдает да да да я поняла вас вот что-то хотела только что сказать блин ладно что же я хотела что-то что-то это тоже нормально. Обнуляется. Так. А, блин. Ну... А, вот, вспомнила. Вот. <смех> а, я когда... Когда были медитации, когда еще не было вот этого осознавания, распознавания, так сказать... Смотрела вот один сатсанг одной девушки, и там она говорила, что типа, выйди из тела, выйди из тела. Но сейчас мне немножко смешно. И она говорила, что типа, ну вот, типа ты вот так вот выходишь, и сзади тебя это созная, но когда я сейчас на своем опыте, я не понимаю, где это сзади, я куда не посмотрю, но везде вот, вот вот. Я вот просто, если внимание обращу, вперед, назад, там, вверх, вниз. И как бы просто вот посижу, и я вижу, что да, вот оно, вот это ничто, и вот, ну как бы, ну нету его конкретно там сзади. Ну, это же так же. Конечно, оно вот, все. Вот выйди из тела. Когда ты считаешь, что ты внутри тела, да, ну вот это начинается игра, выйди из тела, зайди в тело, еще туда пойди. Отсюда посмотри. А когда распознается, вот оно, вообще вот оно. Ну да, да, я поняла. Я просто вспоминала, типа, может, у меня, как бы, может, распознавание, может, мой ум, типа, посчитает, что я распознала, типа, у нее как бы, реальное переживание, вот этого жизни, вот этого знания, да, вот этого жизненного такого живого знания. Ну, когда я на себе это смотрю, ну, могу даже на шкаф посмотреть, и там я просто посижу, вот просто, и все как бы, ну, нету вообще того, кто сидит, ну, просто вот, ну, ничто, вот это, и вот это пространство, ну, это больше, чем пространство, оно даже не больше, я не знаю. Ну, ни одним назвать. словом ты не, как бы мы ни старались, ни одним словом это не описать. да. И теперь я понимаю, что когда говорят, типа ты пространство там... Это ты, тоже... Знание и что... Все, все понятно. Тут, смотрите, не надо сравнивать. Вот этот сравнительный анализ, да, когда... ну, Якобы. Ой, у нее, наверное, там что-то круче она переживает. И сразу обесценивается то, что уже ты просто есим. Вот оно. Вот. Все.